Всем привет! Продолжаем знакомиться с языком Python и, и, и, и используем для этого игру Minecraft. Вот, и сегодня научимся строить вот эти вот блоки. То есть сегодня, сегодня касательно Python даже не знаю, что будет новое. Вот, но... По поводу API, то познакомимся с, с функцией, которая строит сразу же много блоков. Вот. До этого мы использовали функцию setBlock, а эта функция setBlockS. То есть мы можем указать одну координату, точку и вторую. И вот между этими координатами эта функция заполнит все указанными блоками вот вот я экспериментировал пробовал э, это все сделать и с... ого как далеко разрушает а как а как бить все время а ну-ка ну-ка ну-ка Че... ага, так и так приступим что для, для этого надо ну для этого в принципе в принципе подойдет весь этот функционал что был в прошлом видео, потому что нам нужно будет определять направление а, Вот, вот это в принципе нам не надо строительство моста. Пусть оно останется в предыдущем уроке. Так, пусто не пусто, наверное. Ладно, я пока оставлю. Вдруг Вдруг понадобится, потому что я так краткий тест провел, но, но сейчас это все будем делать на ходу. Итак, что для этого надо? А, с чем мы еще познакомимся, так это с возможностью ввести какие-то данные в терминал, вот здесь. Вот, то есть будем ожидать ввода от пользователя. Итак, для этого есть функция, специальная функция в Python 3 не помню, там, по-моему, было input, input по-моему, вот так вот. Короче, в, ну не в Python 2.7, по-моему, а в Python 3 есть просто функция input. Короче, сейчас мы с ней познакомимся. Итак, какая задача стоит? Задача стоит первая. Очисти, так, установим день очистить область э, перед игроком и за игроком э, вот а, а задача 2 вторая задача стоит э, возможность э, постройки здания вот то есть у нас два действия и чтобы каждый раз не э, перезапускать скрипт э, мы сейчас напишем скрипт и э, вот действий будет ожидаться в консоли ну или в терминале да и пользователь сможет ввести э, то что он захочет либо он захочет очистить территорию перед собой и сзади себя либо же он захочет построить дом вот итак приступим так что для этого надо ну как минимум я думаю вы поняли что это э, уже заявка на 2 2 экшена то есть первый экшен будет clear place, да, очистить пространство или площадь. И второе действие будет построить дом. Соответственно, для этого лучше всего создать э, перечисление. Е, так, action, вот, и это будет у нас перечисление, и сразу же напишем. Первое действие это clear place, может, наверное, так, а второе это build хаус. ну давайте хаос uh, type 1 возможно вы сделаете всякие тип 2 тип 3 тип 4 и так далее и тому подобное есть теперь что нужно сделать теперь нужно как бы как-то прочитать uh, вот здесь из терминала то что ведет пользователь и соответственно uh, ну отреагировать на это действие для этого сразу можно написать функцию которая будет э, называться э, вот так вот dev э, и get э, get action from terminal вот так можно конечно же сокращенно написать но я это пи пишу но обычно не очень хорошие функции, которые вот очень длинные в названии. То есть это все можно сократить, но я не сокращаю в образовательных целях. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно ввести циферку в окне, ну, в окне консоли или терминала. Для этого, для этого есть такая функция Input. В Input мы Пишем, что мы хотим. Ну, какое-то э, сообщение для пользователей. Давайте напишем. In, input. Ой, ой, ой, ой, ой, input. Input. Slash. Slash N. Это перевод на новую строку. Так, чтобы у нас камин, э, строка была многострочная, то надо здесь еще в, в скобочке заключить. И теперь можно делать вот, вот так. Вот. Так, input. И теперь, смотрите, 1. Clear. Вот slash a 2 Это будет build build house. Type 1. Вот, вот так вот. Дальше. Функция input она принимает э, ожидает ввода в консоли ввода чего-то. Соответственно, нам надо in это значение во что-то сохранить равно ну и так как мы ожидаем что там будет введено число то мы сразу же приведем вот это ну, попытаемся привести это значение к целочисленному значению потому что там мы будем вводить единички нолики двоечки ну если ну все все то, что будет вот написано в приглашении. Соответственно, при попытке ввести буковки, скорее всего, будет ошибка. И это мы здесь не обрабатываем, потому что это нам здесь не надо. Это, это, это у нас такое все ознакомительное. А потом, когда уже более детально будем изучать язык Python, а это будет... Я это буду видеть по вашим лайкам, комментариям, репостам и т.д. и т.п. Вот там-то уже более детально будем изучать всякие возможности, в том числе и обработку ошибок. Так вот, теперь ввели теперь, э, значение. И теперь надо это все перевести как-то красивенько, э, опять-таки, не в циферки, но ну, циферки перевести в наше перечисление. Это сделать несложно. Так, если inValue равно равно единичке, то вернем сразу же е action. Это у нас clear place. Вот. Иначе, иначе l if in input да input value равно двоечки, значит вернем return e action build house. А, вот, вот, вот, вот, вот. А теперь, теперь, сразу же набросаем шаблончики двух функций. Первая функция у нас будет def clear place. Вот, а вторая функция будет def build build build build house type 1 вот вот так вот, так, вот я э, написал уже э, clear place чтобы не тратить время а давайте на нее посмотрим что такое за сайт size. size это у нас э, как бы ширина и высота этого квадрата да то есть что я делаю я э, определяю координаты игрока дальше грубо говоря разделяю эту сторону квадрата который будет очищаться пополам. то есть грубо говоря у меня стоит игрок и вот к примеру если вот давайте 30 сделаем вот не давайте 31 Короче, грубо говоря, игрок посередине, и сюда 15, 15, сюда, 15, сюда, 15, сюда. То есть в радиусе, грубо говоря, 15, все очистится. Но не в радиусе, в классическом, да, а имеется в виду, это квадрат такой будет, очищен. И вот смотрите, вот эта функция setBlocks. То есть я указываю первую координату, x, y и z1, да, вот они я изменил. И указываю вторую координату, то есть я от своего центра, от игрока, Плюс Z и, и плюс x и плюс z по 15 да, делаю. То есть это, говоря, в одну точку. То есть пусть это будет левая верхняя. Ну, я думаю, вы идею поняли. да? К примеру, это левая верхняя точка, а вторая точка правая нижняя. И, соответственно, между этими точками вот, строится вот такой, грубо говоря, квадрат. И этот квадрат заполняется воздухом. Соответственно, еще я использую координату y, потому что надо на том уровне, на котором я стою, и еще вверх на 8 позиций. Вот вот так. Аналогичным образом будет э, строиться дом. Сейчас я это напишу и объясню. Итак, вот как выглядит функция построения дома. Смотрите, мы строим больший блок и заполняем его камнем. А потом его как бы уменьшаем на один со всех сторон, кроме там первоначального y, да? И вот то внутреннее пространство заполняем воздуха, Вот, и вот так вот у нас получается такой куб, внутри которого есть воздух. Направление. Направление определяет только четыре стороны света, диагонали не направляю. Соответственно, желательно... О, я тут проверку на ошибку не сделал... Э, ну, точнее, не то, что ошибку, а проверку <coughs> э, на то, если смотрит по диагонали. Короче, фишка в чем? Я думаю, вы это сделаете сами. Ну, если это вам будет интересно. Фишка в том, что я опять-таки э, определяю, куда смотрит камера игрока. И нужно четко перед камерой, грубо говоря, поставить дом. Но я четко перед ним не, не, не ставлю. Я просто впереди него это делаю. Вот. Впереди игрока. Поэтому поэтому по диагонали вы можете попробовать это обработать. Либо же, ну если оно вам надо. А вот здесь в самом простом виде. Самое главное, чтобы дом оказался перед игроком. То есть надо смотреть на четыре стороны света. Вот, если по диагонали смотреть, то получится какая-то ерунда. Я даже не тестировал, не пробовал. Короче, не суть важно. Размер дома 6, то есть 6 в высоту, ширину и длину. Давайте больше сделаем, давайте. Не, ладно, не, да, не, да, не, да, не, да, не, вот так вот сделаем. Вот, 8, 8. Uh, так, есть идея, смотрите, uh, что тут нового, с чем же вы познакомились сегодня? А, а познакомились, наверное, только с тем, что есть input, и сейчас мы задействуем это. Uh, и есть функция в этом API setBlockS, да? где мы указываем одну координату и вторую. Между ними все это пространство заполняется вот, -вот этим. Так, и давайте же, давайте же, давайте же вот так вот сделаем. Получим все это. Так, action. Action равно. Get action from terminal. Так, ничего же вроде передавать не надо. Не надо. Вот, и теперь сейчас, так, сделаю таймер. две секунды две секунды и вот сейчас сделаем или или не давайте вот так вот две секунды а потом ну чтобы я успел переключиться и посмотреть э, вживую как строится дом ну то есть как он появляется либо как очищаюсь, очищается пространство так и первое мы проверяем если action э, равно e экшен clear place то мы вызываем функцию clear place Очищаем пространство. L if action равно e action э, buildhouse, то вызываем функции buildhouse type 1. MSMC, Minecraft, короче, без разницы. Э, так, давайте, вроде бы все, сейчас нигде ли я не втыканул, вроде бы нигде. Ну что ж. Давайте запустим Shift F10. О, oh, вот смотрите, вот терминал. И вот здесь ожидается, что я что-то в, в, в введу. Кстати, нет. Кстати, нет. Тут тоже надо slash enter поставить. Вот. Вот так вот. Запускаю еще раз. Так, вот. И вот здесь. Будем вводить. Так, вернем день. И погнали-ка, вот я тут тестировал, погнали-ка, сейчас почищаем пространство. Ух ты, я думал по веткам нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух. Давайте где-нибудь вот здесь сейчас почищаем. О, вот здесь почищаем пространство. Так. И давайте становлюсь вот здесь, смотреть тут без разницы куда. И нажимаю 1 и смотрим бэмс как вы видите пространство было очищено ну давайте пойдем дальше давайте пойдем дальше и я сейчас еще очищу вот здесь еще раз единичку так опа опа очистили а теперь давайте попробуем построить дом какой-то так теперь смотрите как я и сказал нужно смотреть на одну из сторон света нужно смотреть вводим двоечку и сейчас по идее должен о смотрите построился дом есть. Прорубаем вход. И как вы видите, внутри он заполнен воздухом. О, воздухом. Блин, круто. Смотри, я понял. Мне не проходило это в голову. Давайте сейчас. Давайте сейчас... Не воздухом заполним, а водой. Вроде лава еще есть, да? F10, Shift в 10 так, давайте я вот здесь попробую построить этот дом. Вот он. И попробую прорубить. Бжм, а -а -а -а. ё -мо. Короче, выливается вода. Давайте я еще тут прорублю. Блин, блин, блин, блин. Мне интересно, знатоки Майнкрафта, вы мне скажите, а она там уменьшается или нет? А ну-ка. Она, наверное, там не уменьшается, эта вода. Наверное, нет. Ладно, давайте я прорублю-ка, смотрите, еще вот здесь. Все. И попробую очистить пространство вокруг себя еще раз. И на этом, думаю, закончим. Так, ого, ого, ого. Переключаемся один. Что произойдет? Произошло то, что вон вода льется. Можно рыбу пособирать. А это какая-то неправильная вода, да? Так, ну давайте попробуем еще последний, последний штрих. Лава. Вон. Ой, ой, ой, ой, лава. Можно создать, кстати, игру, которая будет случайно строить дома с случайным наполнением. То есть, грубо говоря, там будет где-то одна лава. То есть, либо лава, либо какие-то сокровища. И, и и и можно будет поиграть. Вот, давайте я сейчас по попробую этот дом построить и посмотреть, что будет. Помру я или нет? Вот он, бэмс. И что, она, она не это. Она медленно вон выплывает, а если я в нее стану, то я начинаю гореть. Ого, но так как у меня режим Creative, то я не умираю. Я понял. Да, можно создать такую игру. По идее, здесь есть функционал API. Это я что? А, это походу лава, если с водой сталкивается, то получается она охлаждается и получается камни. Понятно. Короче, можно сделать игру, есть функционал, получить всех игроков, к примеру. И можно этих игроков куда-то телепортнуть в какую-то зону. Вот, вокруг... К примеру, построить вот такой забор, если не прорубят дырку, то там лава будет. А внутри, например, какие-то сокровища, маленькие домики. И задача игроков найти эти сокровища, ну, какими-то, может быть, хитрыми способами и все такое. Вот. Но где-то может быть лава. То есть это одна из идей на игру. Тут, в принципе, с этим функционалом можно придумать очень много разных интересных, таких вот типа игр. Вот, ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.